Песня, которую Высоцкий, по-моему, на концертах не исполнял по цензурным соображениям, мне так кажется, он в домашней записи, называется Случай на шахте. Это, ну, в общем-то, отражение нашей в чем-то жизни, да? Сидели били вразновой, модеру старку зверовой, и вдруг нас всех собой зов... до одного. Как адовец, загладовец, и надо ведь, Чтоб завалило именно его. И у нас тахановец, как Загладовец, и надо ведь, Чтоб завалило именно его. Он в прошлом младший офицер, Его нам ставили пример. Он был, как юный пионер, всегда готов. И вот он прямо с корабля Пришел в стране давать угля, А вот сегодня наломал, как видно, дров. Пришел в стране давать угля, А вот сегодня наломал, как видно дырок. Спустились штрек и бывший сек Большой риска человек, сказал, Генада для нас ко всех, для всех одна. Вот раскопаем, а он опять начнет три нормы выполнять, Начнет стране угля давать и нам хана. Вот раскопаем, а он опять начнет три нормы выполнять. Начнет стране угля давать и нам хана. Чтобы, братцы, не стараться, а поработаем с прохладцей, Один за всех и все за одного. Служил он в талине, при сталине, теперь лежит заваленный намжает по-человечески его. Служил он в талине при Теперь лежит заваленный намжает по-человечески его. Если мне напомнила такие как по фильмы и мультфильмы, когда они кого-то замуровали, там шляпы снимают такие.